Ауди, Volkswagen, как снять катушки зажигания. Официальный дилер рекомендует брать специальный съемник. Он выглядит, как вот такая железяка. Эта железяка надвигается вот таким методом вот в эти пазы. И выдергивается кверху. Вот. У меня его нет, он мне не нужен. Сейчас покажу, как это делается без него естественно перед тем как 6 цилиндров 8 без разницы освобождаете место от лишнего чтобы был доступ удобный далее звездочкой торкс откручиваем вот эти вот крепления вот эти вот еще раз я покажу так, звездочка, по-моему, Т30 или Т27. Первым делом снимаем разъемы. Для этого надо вот этот фиксатор нажать вниз и потянуть на себя. Вот таким образом. Вниз и